Привет, друзья! Поступил вопрос, как создать объект с декоративной заливкой, сформированной с помощью проколов иглы. Один из вариантов. На панели инструментов выбираем инструмент «Круг» и задаем ему значение «Заливки заполнения татами». Формируем произвольный объект. В настройках объекта добиваемся нужного эффекта, внося изменения в размер длины стежка, а также в долю смещения стежков относительно друг друга в графе «А» и «Б».